16 сентября состоится бой на арене Мобайл в Лас-Вегасе самого доминирующего бойца со времен Майка Тайсона. В данном бою будет разыграны 4 титула, принадлежащих Геннадию Головкину, первый из которых он завоевал в 2010 году в бою с Нельсоном Хулио. Геннадий это тот боец, который даже при падении интереса к боксу собирает кассу боя. И причин зрелищности, по мнению эксперта, достаточно много. Это рекорд в 37 боев, из которых 33 победы нокаутом, причем большая часть их состоялась в первой половине боя. Это бескомпромиссная рубка его победная серия в статусе чемпиона, которая продлилась с 2010 года по 18 марта 2017 года. Геннадий является чемпионом без выпендрежа, без бахвальства и отвратительного отношения к соперникам. Хотя, конечно, в наш век дурная слава стоит дороже и лучше продается, так как все это элемент шоу. Вспомните Тайсона, его пресс-конференции перед боем. Наркота, дебоши, разводы, тюремные сроки и, соответственно, огромные гонорары. Но при всем этом Тайсон – самый легендарный боксер. Он не был раздутой фигурой бокса. Он был настоящим, зрелищным, агрессивным и очень сильным боксером. Но все это не путь Гены, который является по праву гордостью Казахстана. И думаю, честь стоит дороже, чем дурная слава. Данное событие встряхнуло мир бокса. И многие бойцы и экс-чемпионы выразили свое мнение по поводу предстоящего боя. Так, Килбрук, чемпиона ABO в полусреднем весе, в своем интервью сказал, что Геннадий – по его мнению, хотя и не находится уже на пике формы. Правда, не знаю, на каком основании он сделал такой вывод, наверное, после полученных ударов в пятом раунде. По его мнению, все равно Геннадий сильнее Альвараса, поэтому бой он завершит досрочно. Интересно мнение экс-чемпиона и члена Зала Славы Шугаре Леонарда. Леонардо. Не советую ставить дом на этот поединок, так как он непредсказуем и победит здесь тот, кто навежет свою игру. И это важнее физических данных. Но его мнение, оно, так сказать, политкорректно, так как мир бокса, в котором он живет, работает, есть огромное мексиканское лобби. И мнение другое, нежели, как он говорит, 50 на 50, оно может лишить его хлеба. Но пройдет бой, и рука Гены будет поднята вверх, и сразу изменится риторика любителей раздавать 50 на 50. Интересно мнение Бернарда Хопкинса, который говорит, что все были в огромном удивлении, что бой состоится. Он верит в победу канела. Но Бернат является промоутером этого боя, и победа Сауля для него – данность. Также не применил прокомментировать предстоящий бой Флойд Мойвезер, который сказал, что он даже в свои 40 лет побил бы Головкина, но только в своей весовой категории. И Геннадий, по его мнению, хорош, когда цель неподвижна. Флойд считает, что победит Альварес, причем досрочно. Да, бой Головкина Килбрука, Головкина Джейкобса оставил много вопросов у тех, кто всегда сомневался в «Звездности Гены». В этих боях Геннадий победил безоговорочно. И манера Гена вести честный, открытый, зрелищный бой не дает ему возможности просто защищаться и не пропускать ударов. Почему бои Фойда Майвезера чаще считались скучными? Просто расчет и защита губят зрелищность этих боев, а бои Артура Гатти с откровенной рубкой считались верхом зрелищности. Еще немаловажно мнение аналитиков о том, что у Геннадия не было сильных соперников. Но хотел бы задать вопрос – так откуда у Геннадия появились пояса чемпионов? Правда, один пояс отдал Альварес, в пользу обязательного претендента в мае 2016 года, когда он просто отказался выйти на бой, мотивируя тем, что сам решит, когда выйти на бой. Но все остальные пояса он завоевал, причем множество раз добровольно и в обязательном порядке защищал их. С некоторыми чемпионами он встречался в любителях, например, Андели, Лучана, Буте. И очень интересное мнение главного тренера Геннадия Абеля Санчеса, который говорит, что не следует сравнивать бой Джейкобса и будущий бой Вароса, потому что их сравнение не дает возможности просчитать вероятности победы, так как в каждом бою есть свой план, и план на этот бой был полноценный 12-раундовый бой. И по моему мнению, Геннадий в бою не стал выкладывать все козыри и дал шанс сделать бой конкурентным, дабы поднять вот этот живой интерес противников Геннадии. Так как все это элемент шоу, и Геннадий, как ни крути, действующее лицо этого шоу – по ходу боя между Джейкобсом и Геннадием было достаточно много моментов, когда Геннадий мог завершить бой досрочно. Но интерес к следующим денежным боям, титульным, как я и говорил, всегда лежит через интригу. И вопросы после боя это отличная интрига. Поэтому выводы за вами. А мое мнение неизменно: Наш чемпион лучший и победа будет за Геннадием Головкиным.